Здравствуйте! Сегодня я впервые обращаюсь к россиянам, к россиянам, находящимся в России и за рубежом, и к тем, кто действительно ценит и уважает эту страну. Мир разделен сейчас на время до этих событий и после. Так вот это после, оно должно привести нас к новой России, к России нового качества. И это зависит от нас с вами, от того, как мы это поймем, куда пойдем и с какими целями и задачами мы пойдем. И вот этот вопрос сейчас очень важен, потому что мы с вами находимся в такой точке в Рубик... на Рубиконе, когда происходит формирование новой России. И эта э, новая Россия должна быть в будущем счастливой, должна быть радостной, должна быть не пугающей, а дружественной ко всем странам. И это мы можем сотворить с вами. И вот э, свой э, традиционный тренинг «Поток жизни», который стоит май, на майские праздники, он проводится в этом году в новом формате, в формате потока жизни и ретрита, в соединении в, таком, в такой синергии. В это время я хочу заложить те образы, те идеи, которые будут реализованы в России, в Новой России. Я хочу вместе с вами заложить образ Новой России. Ее путь, ее развитие, ее шаги. Дело в том, что не случайно, не случайно выбрано такое место, этномир, где представлены все, практически ну, огромное количество стран мира. Они представлены своей, своей культурой, своей этникой. И мы с вами будем выстраивать со всеми странами, которые там представлены, со всем миром, новые отношения. Это действительно непростой процесс, но те идеи, заложенные на высоком состоянии любви, осознанности, которые мы организуем, создадим в потоке жизни, используя ретритные инструменты, мы с вами сдадим, действительно откроем будущее России. Доброе, созидательное, творящее, счастливое будущее. И я обращаюсь к вам, дорогие друзья, дорогие россияне и любящие Россию. Проявите свою такую любовь наиву. Давайте встретимся и коллективно заложим этот образ. Образ будущей России. Проявим истинный патриотизм, и создадим тот образ, который мы хотим. В такой мощной коллективной работе, в окружении большого количества стран, с которыми мы там повзаимодействуем напрямую, потому что там, я говорю, представлены проекции многих стран мира, мы сможем заложить новое будущее. И я приглашаю вас на майские праздники, на вот этот поток ретрит. Мы на 20% снижаем цену для того, чтобы как можно больше людей смогли поучаствовать в этом замечательном процессе. Реально вложить свои энергии, свою любовь, свои знания, свою осознанность, свои мечты в будущее нашей страны, в будущее для наших детей и наших потомков. У России большое будущее, но... Его нужно формировать, его нужно создавать. И многое надо переделывать. И вот это я предлагаю сделать на этом потоке жизни, на майские праздники. На майские праздники, во время маевок, вы помните, в дореволюционные э, времена, моевки создавали действительно образ будущей э, России. И он отчасти реализовался. И вот мы с вами будем делать... Это же только уже на новой основе, с новой перспективой, с более глубоким пониманием и осознанностью и любовью. Приглашаю вас!